счетом 11-0. Евгений Алмазов, Диана Жданова, Глеб Неглоти. Неделя спорта. Что ж, продолжаем нашу программу и продолжаем говорить о хоккее. Сейчас у меня в студии появляется Алексей Николаевич Ливанов. Алексей Николаевич, добрый вечер. Привет, Роман. Ну что ж, сегодня у нас получается такой хоккейный выпуск. Мы успели поговорить про Акбарс, успели проговорить про матчи в чемпионате Казани по хоккею. Вот хочется теперь от вас узнать вот, по поводу чемпионата Казани по хоккею, как два матча провели ваш, ваша, ваша оценка им. Последний месяц у нас выдался очень жаркий и яркий на хоккейные события. Сейчас идет стадия приближаемся к плей-оффу. Очень много игр, тем более наша команда выступает в трех турнирах параллельно. Если говорить о чемпионате города, то данный чемпионат приближается к своему логическому завершению. У нас осталось буквально всего несколько игр, и по итогам этих игр будет сформировано пары для участия в Кубке Казани по хоккею. У нас есть неплохие шансы, пока мы за чертой участников, но у нас не сыграны остались некоторые матчи, где мы планируем набрать очки и принять участие в новом турнире. Но если говорить о других о турнирах, то есть у нас осталось буквально две игры в чемпионате студенческой хоккейной лиги, Сейчас на данном моменте мы входим в четверку, которая будет бороться за право называть себя чемпионами 2021 учебного года чемпионата. И на этой неделе буквально мы стартуем первый раз в высшем дивизионе в рамках Единой Хоккейной Лиги в стадии плей-офф. Соперникова у нас станет хорошая, сильная команда Тимихан из «Богатых Собов». Надеемся, что э, хотя бы домашние игры мы сможем отстоять, победить. Ну и постараемся максимум приложить усилия на выезде. Mm. По поводу команды хочется поговорить. Вот два матча было с Гагариным 5-4 по булитам, с Динамо 11-0. К сожалению, вот что не хватает команде, чтобы побеждать такие, таких соперников? Ну, наверное, здесь лично мое... Мнение такое, что в настоящее время для команды не хватает стабильности. Есть игры, где мы выдаем максимум и цепляемся за очки, но есть игры провальные. Но если говорить о Динамо, я бы не сказал, что игра очень уж плохая. Стоит отметить, что у нас ряд игроков ключевых, то есть буквально почти пол полкоманды, Приняли решение и, э, не участвовали в этой игре по, э, свой, по разным причинам. Мы дали возможность поиграть э, резервистам. Но ну, а команда «Динамо» — это лидер чемпионата не только этого года, а вообще. Ведь, э, тем более они многократные победители чемпионата мира среди э, полицейских и пожарных. Поэтому э, команда сильная. Э, наверное, не стоит сравнивать эти две игры. А если говорить с командой Гагарин, да, соперники наши были немножко удивлены, мы довольно-таки неплохо провели встречу, жалко, не повезло в серии буллитов, но мы зацепили важное для нас очко в копилку нашу, поэтому эта игра... Оказался неплохой для нас. Что же, Алексей Николаевич, будем следить за вашими успехами на всех турнирах. Напоминаю, у нас сегодня в гостях был Алексей Николаевич Ливанов, главный тренер нашей хоккейной сборной. Алексей Николаевич, большое спасибо, что пришли. Спасибо вам. Ну и прежде чем закончить нашу программу, хочется обратиться к прекрасной половине наших зрителей, а именно к зрительницам. Большое спасибо, то, что вы смотрите нашу программу и хочется поздравить вас с прошедшим 8 марта. Всего вам наилучшего, будьте всегда прекрасны, будьте всегда вместе с нами. Ну а девушкам-спортсменкам хочется еще пожелать, чтобы побольше приятных результатов вы нам приносили, а мы с удовольствием о них расскажем в нашей программе. Еще раз, девушки, с праздником, с 8 марта. Ну и на этом все. Вот такая у нас вода с неделя спорта. А что будет дальше, посмотрим. Меня зовут Ромблинсков, вы смотрели программу неделя спорта. Еще увидимся. До скорых встреч.